Добрый день, уважаемые коллеги. Только что вы провели последнее в этом году заседание правительства, подвели итоги, и, конечно, их хорошо знаете. И, тем не менее, я бы хотел несколько слов по этому вопросу сказать. Они в этом году неплохие, лучше даже, чем в прошлом. Рост экономики составил 6,9% по сравнению с 6,4% в прошлом году. И если иметь в виду наши долгосрочные планы, то в целом мы как бы выдерживаем тот график, который должны выдерживать. С начала года фондовый индекс вырос на 65%. Это один из самых лучших показателей в мире. Динамика основных социальных показателей также положительная. Реальные располагаемые денежные доходы населения составили 11,5%. Пенсии выросли на 5,3% в реальном выражении. Ощутимую отдачу начинают давать приоритетные национальные проекты. Хочу поблагодарить коллег, которые работали над подготовкой к реализации демографической программы. Сделано все было достаточно быстро. Подготовлены необходимые решения, документы. Вместе с депутатами принят соответствующие решения на законодательном уровне. С 1 января следующего года эта программа начнет работать. Заметно увеличились инвестиции в основной капитал, и национальные инвестиции, и иностранные инвестиции выросли на 55%, прямые на 55,5%. Неплохой показатель. Значительным событием стало определение правительством политики в энергетической сфере на ближайшие несколько лет считаю это очень важным решением, ответственным, непростым, но ответственным решением. Закончены переговоры с основными партнерами по присоединению России ко Всемирной торговой организации. Закончена процедура по созданию юридически созданного Объединенная авиастроительная корпорация. Образован банк развития, важный инструмент финансирования и обслуживания инфраструктурных и инновационных проектов. Уже намечены 9 проектов в рамках работы инвестиционного фонда. Создан и венчурный фонд, о котором мы говорили. Надеюсь, что в ближайшее время он также начнет работать. Все это позволяет нам с уверенностью смотреть в следующий год, приближающийся, 2007 и, конечно же, строить новые планы по экономическому развитию страны, по подъему ее потенциала, по повышению благосостояния наших граждан. В поступательном подъеме экономики и социальной сферы, конечно же, решающая роль принадлежит правительству Российской Федерации. Для правительства правительство это главный проводник социально-экономической политики, и в наступающем году важно не сбавлять набранный темп. Тем более, что для этого есть все необходимые условия. Сейчас, когда до приближающегося Нового года осталось совсем немного времени, хочу пожелать вам удачи, поблагодарить за работу и поздравить с наступающим Новым годом.